Я не умею читать. Это пить. А, ну стандартный, короче. Правило, все равно. Все равно стандартный. стандартное. Стандартное лагер, лагеря не взрывать. Правило, ничего не ломать. Скажи лагеря, чтобы не взрывал. ТП нельзя? Да нельзя. Если надо проходить. Ну зато такие мод можно. ТП нельзя. Лол. ТП можно. Ура, Муняшки колбаски, Муняшки колбаски. Для лага для миста. Я хоть миста ты лаг. Я О. лак. Вау. Level One, паркур. А ч, мы спать не будем? Ч, спать не упаковка? Сонные эти. А. Упал. Прикинь. Ч, уже? Да, зубами об обсидиан. А, опять. О, а, не, не упал. <с> Мне показалось. Тут Эй, тыки. Поможет где? только волшебная пиндаля. А, давай. Да, Бегите. Беги. Раз, Давай. три. О, охренеть! Серетел! Я <с> пиндаля <с> долечу, черт. Пиндоль, пиндоль не помог мне. Тут обязан пиндоль быть. Да, ну какой не такой ты? Сильный. Просто у меня чересчур сильный пиндоль, да, оказался? Да, как-то у тебя там. Пиндоль. Нет, смотри, ой. Подожди, Смотрю! Смотрю! Я даже заснял это, прикинь. Сейчас еще раз. Сейчас, сейчас, сейчас, Сейчас все будет, дай яблоко только сож. Я зубы не разобьешь. Видал! Без пиндолятора! Кто читер? Кто читер? Бабушка? Бабушка до пор Чёрт, бабушка читер ржевый ой стоп тормози тормози нига торможу все давай нет стой не давай не тормози охлянь нормал ой нет стой нига я привет. стою стой стой привет как дела почему вы вокруг тебя а почему ты розовый? розовый? Ты тоже розовый. Это ты я розовый. Нет, ты розовый, ты меня заразил, розовик. Ответьте на вопрос там. Кто создатель карты? Какой-то нига. Какой-то нигер, глянь. Какой-то нига. Ну, конечно, данаут, но хотел какой то ниггу. Ну, какой-то нига был неплохой вариант. Много наркоманий. Жми. Как давно не было нормальных наркоманий, да? Это более не знаю. еще туннель наркоманский. Идут два произвед. Идут два президента по красной дорожке. Если лень, нажмите на кнопочку. Не лень! Нет, нет, лол. Как ее отключить? Как отключить? Оно закончится, чувак. она А все закончилось. А ты где? Я иду, как президент. Короче, я иду такой и я брутальный такой иду, знаешь так. Я, я, я. Здравствуйте. Здравствуйте. Победители получают победительский фейерверк. Вот я лолка. Что? Лол. Все, все. Э ну ладно, жмак. А что там было? Там сундук, который ты не открыл. Там у Все за тебя. Тут кнопочка у меня. Тут печки и сундуки. Смотри, прикол. Рычаг сюда. Жмак. Пусти меня. Я подорвать хотел. Ладно, стой, стой, стой. жмака беги! Олен! Да давило! Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Я бегу! Да что такое? ха Сейчас жмак, жмак, жмак, не в ту сторону побежал. Тормози! Сейчас все будет. Побежал! Я сделал это! О, нет! Ты сделал, я уезжаю тебя, ты уволен. Э, э, э, Тормози! Привет! Как дела? Я тебя догоняю, глянь. Лава-лава. Лава, лава, лава. лава лава лава Я упал. Я. Привет. Я. Меня слизень бьет, я не туда попал, куда надо. хе реально? <сíх> да. Я доехал, я доехал, я, я доехал. Я не смог! Ага, блин! Привет! Так слушай, что. А как ты там указался так Да у меня, короче, слизи, говорят, пацан, ходишь мобилку? Я говорю, давай, хочу мобилку. Толкай! Толкай меня! Куда ты потолкался? Толкай меня! Толкайся в обратную сторону! Толкай! Я толкаю! Блин! О, давай. давай! Да не туда! О! О! Покажи. Окей. Okay. Может, ты башну с Я с mm -hmm. пути уже приехал. А, ты, ты добежишь, да, но ну, окей. Okay. Mm -hmm. Вот вы прошли карту. Это было довольно быстро, да? Mm -hmm. карта. Теперь можете нажать на кнопку и веселиться. Все, ты открываешь ну чё, блин, раз, э, маленькая карта, значит, большое веселье, да? надо взорвать? пойди да, а, а, а, а, а, а, что сделаем-то, а? я разнесу её в ноль вообще в ноль, просто в ноль ммм, <свят> знаешь, что я думаю? ммм, не уверен я с тобой солидарен, давай <свят> ой, я не то сделал, я не то поставил слушай, мне не хватает ядерки вот это вот, вот единственное, Может, что не да, хватает, это ядерки вот была бы ядерка, чёрт динамит горит, динамит горит, динамит горит, динамит горит динамит, горит, <свят> динамит, горит, горит динамит. Это чувак, что он Ой, бам, барам, барам-бам-бам. его. Там да, да? барам бам, бам А ты где? Я что не вижу, где ты? Я. Ты там заставляешь? А, ну я тут пока тебе это мини-взрывчики устрою, что потом к тебе прийти. И на большой взрывчик прийти. А ты тут пока вот он, маленький взрывчик. А? а. ты выздор, петарды. Смотри. Что это за взрыв-то такой? Не знаю, так как в жопе бериляка. Я так и подумал. Это самый логичное. А что у тебя тут мало динамита? я не понял. Потому что я строю крипера. А, крипера. Окей, а че у меня здесь нет пищена? Пусть сюсает. Да, ну окей. Пусть будет. Значит, крипер у нас мальчик незет. Что это такое? Нет, он. Так, по-моему, ты не с той стороны ему этот присобачал. Допускает он, значит какая. Что? Какая деньги? Зачем? Я не знаю. А ты как думал, откуда тин ти берутся? Я думал, их создают на фабрике тин Нет, правда, раскрыто. Нет, там есть, конечно, их создают на фабрике тин но, блин, так как там они создают? Там криперы. Нет, там креперы сидят и как Ага, окей, тогда... О, фу. Что ты весь день делал? Да, я ковырялся в говне крипера. Вот, такой будет самого... Нет, тут пишут Так самологично, я там хизу поставил. Ооо. Ну, у него пукан бомбан. смотри, и красиво получается. Пойми. Ну да, кстати осталось только Обсидиан и вот эта пенья. Уволить ее надо, надо ее уволить. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Что? О, мы это сделали! Прикинь. Так что если вам раз это видео, то обязательно поставьте лайк и попробую в эту дырку замахнуться. Я замахнулся в эту дырку, прикинь. Okay. А если вы впервые, то подписывайтесь на наш канал, с вами был Мистик Лагер. всем удачи, до новых встреч, пока-пока.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 Ой, это лагерь. <смех> <смех> Нормально. Так должно быть. Да я прочитаю, что <смех> могу. Сказать. Привет, мистик. Вот правило. Не читерить, расслабиться, не давать лагерь разрывать динамит, тп можно. Давайте. <смех> okay. А, я не могу прочитать. Окей. Привет, лагерь. Не читерить, не срезать, не использовать динамит, тп можно. Какой не использовать динамит? И мистик лучше всех написано. Oh. ля ля ля ля Окей. Okay. У нас просто было три строчки. Ладно. Привет, мистика лагерь Вы на карте паркур в трубе. Это была карта мистика лагеря. Окей, будет паркур в Прочитайте правила в сундуке. Радоваться, играть на мирном и включите геймод 2. Что? Это Два. Готов? Я не умею. Ух ты ж посмотри наверх! Чувак! Я не знаю, но по-моему у меня завтра будут ноги болеть в реальной жизни после таких прыжков. Ну или как минимум большой палец, которым я нажимаю на пробел. Слушай, ты не пробовал нажимать большой палец на, в смысле, пробел ногой. Подожди. Ой, я компьютер сбил. Нажал. Это удобно. Пяткой нажал, удивчиво нажал. Я тоже нажал. Фух, а у меня есть зелья стремительности, иди Ой, сюда. чувак, это... Будем да? стрёмными, зелья стрёмные. Ой, какой ты стрёмный. У все я стрёмным стал. Чувак, это так неудобняк, это невозможно балансировать, прыжок ногой и... Идти вперед. это невозможно балансировать, ребят, попробуйте. Кто попробовал лайк? Никто не попробует. Я попробовал. Ты? Ну, блин, ты что там удивляться? Ты тоже попробовал, ты тоже попробовал, чувак. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я запрыгнул. Я сплю. Какого хрена я падаю? А Посмотри я на это... меня, что со мной? Почему-то я вверх-вниз, вверх-вниз. Стой. Что-то тут... тут за мной криперы. Мне это не очень нравится. А знаешь, почему? БАМ! Блин, не успел поменять. Не успел. Ладно, пошли. Иди сюда, давай. А тебе разрушили шерсть. Чуть-чуть очко, ну не ссы, ты не ссы.